Да, лето здесь лайшь, 24 кто на полчасовой маршрутной дети на работу 10, дети на 10, дети на работу Горящий пиле ходит на вечернюю полчасовую московую Дети на бесплатно билеты Отходим к желающим, готовитесь. Горящий пиле ходит на вечернюю полчасовую Дети на прогулку бесплатно Здорово. Ну-ка, Федя, расскажи, Артей, как на вкус. Спасибо. <ролеврот> <ролеврот> <ролеврот> Дитина